бьют очень сильно красивые моменты жизни затмевают разу. Ценить то, что есть, получается не сразу. Не раз потеряв, уходим сами в темный лес, а в конце либо решетка, либо крест. Дождь слезы, неба промочит до последней нити. Есть выбор: создатель или зритель. Обычный обыватель не поймет слов. Надо понимать, что такое любовь Кровь не льет рекой, не испачкаешь рукав Ничего не объяснишь, даже искренне сказав Устав любви дувает может жизнь без нее нам не взлететь ввысь Ветер бьет в глаза, слышишь провода Поют песню, останься навсегда Вся жизнь, это любовь моя Капли дождя упадя в слеза Ветер бьет глаза, слышишь провода Поет песню «Останься навсегда» Вся жизнь — это любовь моя И капли дождя упадя в слеза Зажгутся свечи в этот вечер, ты слышишь музыку, ветра граненный стакан, накрыт кусочком хлеба Горькая вода очистит организм, после потери опять родился атеизм. Смысл потерялся, нож становится острее, каждая минута, часа, месяца быстрее. Он ушел, но не закрыл окна и двери, ты одна на холоде, но внутри он греет. Разбудит он тебя первыми лучами солнца и навсегда в душе остался. Разные дороги Ветер пьет глаза Слышишь? Провода поют песню Останься навсегда Вся жизнь Любовь одна И капли дождя упадет слеза Ветер бьет в глаза Слышишь? Провода Поют песню Останься навсегда Вся жизнь Это любовь моя И капли дождя упадет провода поют песню останься навсегда вся жизнь это любовь моя и кони дождя упа